Привет, Добро пожаловать на мой канал! И сегодня мы будем делать с вами лизуна из моющего средства для мытья посуды. Я взяла вот такой вот сорти, новое моющее средство, чтобы оно на всякий случай не выветрилось или что-то с ним не произошло. В общем, будем делать лизуна из сорти. Также нам потребуется ПВА клей и гуашь любого цвета, которого вы захотите. И какого же цвета нам взять? Давайте все-таки возьмем синего и сделаем синего лизуна из э, средства для мытья посуду нам потребуется еще емкость давайте же приступим двинем все возьмем наш ПВА-клей. откроем нальем не жалеем Так, теперь нам нужна кисточка, которую мы будем а, размешивать. И класть наш синий цвет. Так, сюда отставим и будем мешать. Классный цвет. Так, и теперь мы будем добавлять... Наше средство для мытья посуды сорти. Не жалеем. Размешиваем. жидкость. Пахнет вкусно. Гильмоном. И теперь нам потребуется секретный ингредиент. Я думаю, многие о нем знают и слышали. Это тетраборат натрия. И мы его добавим вот сюда. Наливаем на глаз. Я уже приблизительно знаю, сколько нужно. И размешиваем. с ароматом лимона. Огромный лизун из моющего средства для посуды Он пенится. Так, отложим нашу кисточку и возьмем на нужный пакетик. Так, положим. Вот Достанем и возьмем ее в руку. Необычно.